Приветствую, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич. То, о чем пойдет сегодня речь, очень важно для вас. Сейчас вы получите информацию, которая может кардинально изменить вашу жизнь, жизнь ваших детей, внуков. И если вы ничего не предпримете, зная об этой возможности, Ваши потомки просто вас не поймут и не простят вам. После Экофеста в июле 2017 года развитие проекта Skyway еще более ускорилось. Внедрение инновационного транспорта уже поддерживается на государственном уровне в ряде стран на всех континентах. Завод «Струнные технологии» прошел сертификацию подвижного состава, с разработкой специальных технических условий на струнный транспорт. 15 декабря 2017 года научно-техническим центром НИИ «Горэлектротранспорта», имеющим соответствующую аккредитацию Министерства транспорта Российской Федерации, выданы сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта и его частей. 22 декабря 2017 года испытательно-демонстрационный центр технологии Skyway «Экотехнопарк» в городе Горка успешно прошел процедуру принятия в эксплуатацию. Я убежден, что мы достигли той стадии, на которой остановить развитие и экспансию струнного транспорта на мировой рынок невозможно. Это означает, что наши инвестиционные риски равны нулю. Совсем скоро мы получим и первую прибыль, которая станет достойной наградой за труд тех, кто работал над созданием технологии, и веру в проект тех, кто стал ее инвестором. Получив прибыль, мы выйдем на биржу, и тысячи акционеров компании, создателя струнного транспорта, станут долларовыми миллионерами, а более 10 миллиардерами. Среди них можете быть и вы. Что касается дивидендов по акциям, то уже в 2018 году будут подписаны десятки адресных проектов по всему миру, так как завершена сертификация индивидуального и городского транспорта в экотехнопарке Skyway. Сделаны конкретные предложения по адресным проектам. В части коммерческой эксплуатации сегодня идет активная работа с Индией, Индонезией, Австралией, Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом других стран. Они крайне заинтересованы в инвестировании, в проектировании и строительстве струнных дорог на своей территории. Эти дороги строятся автоматизированно намного быстрее и дешевле, чем железнодорожные или автомобильные. По моим расчетам уже в 2021 году мы будем получать дивиденды от акций. Даже инвестиции в 50 долларов со временем принесут дивиденды. В ближайшие 30 лет они будут расти в геометрической прогрессии. Все зависит только от ваших аппетитов и возможностей. Достоверно известно, что сейчас идут переговоры с тремя крупными инвесторами, которые хотят полностью профинансировать окончание строительства грузовой и высокоскоростной трасс в Экотехнопарке на условиях компании. После их сертификации вход в корневую компанию для физических лиц будет закрыт. У вас еще есть возможность стать участником и совладельцем самого крупного и глобального проекта 21 века, благодаря которому вы смогли бы в ближайшем будущем жить на проценты от вашей доли в компании. Вложение в Skyway Invest Group очень выгодно. Группа компаний Skyway владеет исключительным правом на технологию струнного транспорта. По оценкам независимых экспертов, стоимость технологии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 При выходе компании на мировой рынок мы получим капитализацию от 1000% и более. По оценкам специалистов уже в 2019 году одна акция будет торговаться по цене не менее 1 доллара на внутренней бирже. Хотя меня больше интересует не продажа акций, а пожизненные дивиденды, будучи акционером компании. С каждого реализованного компанией адресного проекта по всему миру вы будете получать прибыль, соответствующую вашему количеству акций, которую можно передать по наследству вашим детям и внукам. Прямо сейчас оставьте свои контактные данные в форме ниже и вы получите бесплатно всю необходимую информацию. По вопросам добавляйтесь в Skype. Общаюсь голосом с видео